Мочим, мочим, мочим, уходи, уходи. А -а -а, побросаю, побросаю, побросаю, На канале Endgame мы сегодня снимаем Broke Stars. Ой, блин, как... Тихо, да ну нафиг, убавлю я лучше. Короче, ну мы сыграем сейчас вот этот режим, не знаю, как он называется. И тут нужно еще против других игроков. И зажимает тут. Я еще за нее ни разу не играл и не пользовался ее силой. Сейчас попользую. Вот тут этот, Эмпримо. Вот, ааа, нифига. Ощай. Ой, вот он, вот он идет. Поворачивай. Техника выиграет. Вот, блин. друзья, это какой-то скорострел. Барли там. Ё-моё. В него он кидает ничего. Ой, ой, Задница, задница. А -а -а! Он меня сейчас убьет. Убей робота лучше, мне не надо. На тебе. А, -а, -а блин, а он меня убил. Мы, по-моему, на втором месте. Да, мы, вто мы на втором... А нет, мы на третьем месте. Ну, нормально. Самая худшая на четвертом. Дальше у меня что будет? а баксики потом могу прокачать хоть кого я конечно же эту девочку прокачать потом это ригер, да? сундучок девушки это сундучок какая-то эта штучка вот ну, дальше дальше 10 этих ну и с этой пушкой а потом после пушки будет этот и потом будет это по моему если не ошибаюсь это геномайк у нас будет это это бо по моему если не ошибаюсь тоже а это тик дальше у нас тут будет бо бойцы 8 бит. Какой-то бит будет. Это девочка э МЗ. МЗ какая-то. Давайте кого-нибудь проверим. Сейчас мы вот тут не проверены их. я уже проверял. Леона я проверял. Ой, я этого тоже проверял. Сп... Я спайка проверял, да-да. Джин давай выберем. Я хочу джинну проверить. Так. Какой же Нормально урон наносит. Опа, теперь проверим, какой у него. О, нифига он как подошел-то бик. Опа, целится, смотри, действительно. Думаю, я тебя не длину. А, он поворачивается на одну сторону. Ура, о, нифига он, куда зашел. Иди ничего ау, ау, ау. Фу, блин. это притягивает джинджер да, тут не профессионал у них я один иду почему а, а? а нет нет нет да да я даю то есть все время меня убивает и проигрываешь ему первые не пойму почему так Сейчас я кого этого рассыплю, опа, опа. Тихо, не ходить сюда, все тут чепуха <тит> это. Давай, друзья, еще мочи его. А, Да, не умотали, мы ну, всем проиграем по любому. Сейчас я пекем, пекем Опа, опа, вот, вот, берем, берем, берем, я в одну. И мне не надо их. О, у нас 2 очка! Уже три должны быть, кстати. Опа! Три! а Блин! я с отберу, все. Совсем тут обалдеть! у Ничего, я там несколько умотал. Шелунки, полно, сейчас умотаю из в кустах стоит. Вот у нас. Четыре лопа, лопа, лопа. и Ну все. Я эту девочку мотал. Давай, мочим, а, мочим, мочим. Уходи! Уходи! Опа, он умер от моей бутылки. Yeah. Давайте, забирайте. Опа, опа, опа. За его. Я, блин, не успел кинуть, но ну, все, они выиграли, так естественно Надо убить этого чувака самого мощного. С молотком по 6, 5, 4, 3, давай, но я хоть этих убил. Есть. Их, жаль. ну что, Барли не расстается никогда. Я, по-моему, сейчас должен... Таких этих Опа, опа, опа, опа, опа, опа, От, Там тоже Барли, кстати! А, опа, против этой опа, я! Я! Я тут один Барли! опа, опа, один! А два очка уже! Тут, тут этот, блин, как там? опа, вот барли, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, А, у меня, ну нет! Что ж ты там тупишь, да? Не твои забрали. Опа! опа опа опа опа опа А теперь мои жидкие туда. А вон эта... Девочка, я ее уже видел. У меня мало а Все, мне капец. Ну все, они опять выиграли. Так нечестно. Я буду играть до последнего, пока не выиграю. Мне пофиг. Опа-опа-опа-опа-опа-опа, да блин, опа, убей, давай, нет, вот блин, ну все, они украли, они выиграют, надо у этой девочки украсить и все, М -м -м, есть его убили, а, так нечестно, честно, е ну все, они выиграли, а нет, отняли, отняли все, а нет, не все, Фух, ну хоть там а -а -а! побросаю, п... побросаю, побросаю, побросаю. Давай забери. Ну все, мы проиграли. М -м -м. Ненавижу, когда проигрываю эм приму. Один у нас падение. на нет, все тут нормально. Да блин их повезет сейчас. ва ва ва, -ва, -ва, -ва, -ва, -ва, -ва, -ва. Оп, забирайте, забирайте. И уходи, Эмприму. Уходи, уходи. Тебя тут не место. Эмприму, у тебя две монетки, ты идешь за зачем-то. Опа, это тоже сделать. Ни-то тут, ни-то, не ни-то не на медведя сейчас заспавнет. Какого-то... Наверное... О, о о о вали, вали, вали. Блин, его, он приму мало жизни, Нита еще пробралась к нам. Вали отсюда. А меня убили. Давай, давай, давай, бери, бери. Монетку, блин, че ты тупишь? Я свою монетку. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Медведь! Да вот, блин, Нита его призвала. Ничего, мой тут еще разбивает. Стоять, стоять, стоять, стоять! Нита! Блин, у меня мало жизни. Опа, а не обыграешь а обыграешь. Все, они выиграли опять. Ненавижу. Но я буду играть до последнего. Пока не выиграю. Нита, Нита, Нита, Нита, мочим ее! а ее Давай, убей ты ее уже! Ну все, бой окончен. Так нечестно. Я пойду туда. Со мной кто? А, Шелли. Ну хотя мы вдвоем с дробовиками. С Нормально. И причем пули разлетаются. У ее, в разные стороны. По-моему, был мощный. друг, блин, уже убили его, да, блин, не на ту кнопку нажал, блин, робот еще где-то появится, дружище, аккуратнее быть, я пожалуй, по, уг... я все время по углам хожу, чтоб это, чтоб не терять, не терять оборот, <соединяем> <соединяем> столкновение Сидим и тебя ждем, дружище. Без тебя я не могу. Три, давай, два, один, блин, дым идет-то. Да не, сиди ты сам. Я потом тебе, если что, помогаю. О, они, в кусах, они в кустах, они в кустах. Блин, блин. Сам учредим. Давай, бей, бей, бей, бей. Они нито там, и это. Ну, мы ничего на втором месте. Ура. Вот я там видел чуваков, так что надо быть аккуратнее. о, -о, -о, -о! да ну нафиг. Да иди, ди ди ди иди, иди, иди ди ди ты ди ди ди ты только, ты только поближести можешь бить, а? Э? Ой, блин, зря я. М -м -м. Ладно. Еще ту откроем эту. Зато... Есть, вот. Теперь в бок идем, там. Семь уже у нас этих. Сундучки самое главное, почти. Потому что у них сила есть. А потом этой силой мы можем грохать быстрее их. Я просто раз вообще до тринадцати добил силы. Блин, малая, ты видно, но места мало. Малая, бежим, бежим, а, все заполнило. тих ты, мы его убили. Ждем, пока он возродится. Эх. Блин, да быстрее. Там газ. Опа, столкновение. Точно. Мы на втором месте по-любому или на третьем будем. Вот, блин. еще бейся сам. Я боюсь выступать. Там еще и робот сейчас. Ой, блин, она меня нападет. По-любому. А нет, Он на их пошел. НИТА! Ну что там, медведь, давай, два, один! О, НИТА, НИТА, НИТА! А, давай, БУ, БУ, МОЧИЛ! Вот, блин. Ладно, ничего, мы на втором месте. Да, на втором. Давай, давай, давай, погнали, ты что тупишь? Во, посерединке, посерединке, а, нету, их уже утают. Что, нападем? Ну-ка, давай, быстро. Это наша победа. Да, Барли О, Тихо. Нита там была. Так, пошли до Ниты. Убьем ее. Поку за тобой. Поку за... А, нита, вон. А, нет, это Барли. С Нитой Барли. Видно. Они сидели. У-ху, я полечу друга. Столкновение. Да. А, блин, этот еще лезет. А, нет, ты убил его. Вот, блин. Надо быть в этом, вот этой. Давай, я сейчас самый хотя... тих, тих, тих. то сам иди. А хотя, тихо-тихо-тихо, вдвоем с кем-то. Они там где-то дерутся вон. А, там с роботом. Воу. тихо да да да да да Удаляй, есть. Давай, почти, почти. Фух. Ух, один у нас удачила. Вот сейчас надо не затупить и убить чуваков. А, подойди. А, да, мы выиграли ее. Yeah. Он выиграл, значит, это считается, что и я выиграл. Так. Сейчас еще один боек сыграем. Пошли до двух сундучков тут. Давайте, пошли, пошли. Упал, упал, упал. Мои ниточки, ниточки хорошие. Я их тут два, два бью. Пошли туда, в бок. ты как хочешь, тебя там убьют, не убьют. Я один пойду сюда. Я смелый, да. Ты давай быстрее, пока там а, не напал это дым. Так, уже пять у меня. И у моего друга. Пока нет столкновения. Так. Идем по кругу. Посмотрим, что тут происходит. Где сундучки, где все остальное. Блин. Такого зоны кажу этой. Что ты ходишь тут своей пушкой размаскивай? Понял почему. Давай, иди сюда, я тебя наваляю. У нас уже 8. Я полечиться Так, так что иди сам. Умотали, мотали, мотали. мотали. Ай. Мы на третьем месте пока. столкновение я не люблю я это. А, уже я второму могу быть. О нет, да я не люблю, да не надо. Я отойду давай. Ох, Иди сам туда. Ну туда давай-давай. Мотали, умотали, умотали. О, они меня увидели. О нет, о нет. Нету, нету, нет. нет, нет. О, давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, ничего, мы на втором месте. Круто. Нормально тоже, я думаю. Ладно, все, уходи. Бой. Сейчас открою сундучок. Так, о, билетики. Ну ладно. Всем пока, до новых встреч. мы сегодня играем. Броу Старс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!